Если у вас есть анализы крови, да, за последние полгода, то лучше их взять. Вот заранее я бы не рекомендовала сдавать, потому что вы не знаете свой диагноз. То есть вам потом, скорее всего, придется или доздавать эти анализы, или э, вы принесете те, которые не нужны. вот ну, приносят женщины иногда вот, половые гормоны, да, там 10-15 показателей, каждый гормон ну, в среднем по стоимости около 1000 рублей они не нужны, потому что выпадение и по патрихоскопии видно, что на фоне дефицитов, да, издается там на желез дефицит там, и выясняется, что это причина. То есть тут насколько вы готовы услышать, что эти анализы не нужны, а, то есть, да, а если у вас какие-то уже есть, принесите, потому что не все надо постоянно сдавать, то есть у нас есть состояния, которые могут долго не меняться. Ну, клинические крови, ферритин, ТТГ, ну, наверное, вот эти основные, но если у вас выпадение волос, например, на фоне перхоти, и шелушения, такое тоже бывает, то, в принципе, иногда вообще никакие анализы могут быть не нужны. Или мания, когда сам повреждение, когда пациент просто там, ну, отвлекается, да, и начинает сам себе там иногда подергивать волосы. Такое тоже бывает, там никакие анализы не нужны. Лучше, конечно, в плане выпадения, если хронического обратиться к врачу, он вам назначит, необходимый именно вам, список, объяснит вам правила забора, Сейчас еще такой момент, что многие пьют витамины, добавки различные. Это все может влиять на показатели крови. И то есть вы сдадите анализы на фоне витаминов, они будут недостоверные. Что надо будет делать? Все это надо будет вам пересдавать. А к сожалению, недостоверный анализ для нас он недействителен. Да, заранее лучше без консультации врача ничего не сдавать. А подскажите, не знаю, насколько относится к волосам этот гормон, но вопрос такой. Гормон тамоксифен, принимают два года, на что он влияет? Тамоксифен не будет влиять на выпадение волос никаким образом, так что можете принимать его дальше.